50% это ваше окружение, то есть это ваш спонсор, это наставник, либо череда наставников а, вплоть до компании вверх, да? то есть все те наставники, те спонсоры, которые должны ваше, вас окружать, поддерживать, обучать и руководить вами и вести вас до результата. И знаете... А, вот представьте, половину вашего успеха это ваше окружение, спонсор, наставник. Теперь скажите честно: вот прямо сейчас: да, то есть, а если у вас спонсор, наставник, который а, готов поддержать вас в любую минуту в любое время дать вам индивидуально под каждого из вас свою стратегию, если это необходимо, которая не прессует, не, которая не только требует, но вдохновляет и мотивирует вас. Да, то есть если таковое есть, то, наверное, вы зря здесь находитесь на этом вебинаре, потому что у вас уже есть половина успеха. Вот. А поэтому если у вас есть необходимое окружение, здесь и не идет речь, да, то есть о ваших друзьях, знакомых, родных и близких нет, мы говорим сегодня о сетевом маркетинге, мы же хотим преуспеть в нашем бизнесе, поэтому в нашем бизнесе важен наставник в нашем бизнесе важен спонсор если его нету, то вы сразу же в принципе обрезаете наполовину свой успех а когда у вас нету спонсора и наставника, а за кем вам идти, вот смотрите я не зря после 50 процентов следующие 10 процентов поставил вас потому что 90 процентов сетевиков Почему только 10% имеют все блага? Почему 10%, э, процентов, да, то есть 10% предпринимателей сетевого маркетинга э, зарабатывают миллионы? Потому что именно вот эти 10%, они альфа, это альфа-лидеры, которые сами уже наставники, которые сами спонсоры, которые создают системы обучения, которые закинь их в Африку, закинь их куда-нибудь на необитаемый остров, они и там найдут и построят свои команды. Это люди, которые, в принципе... А, ну, у них всегда переизбыток, у них нет дефицита в кандидатах. Следующая категория людей это пре-альфа и бета. Пре – это небольшие лидеры, которые хоть какие-то результаты начали получать, и бета, да, то есть это люди, которые ведомые, то есть это вот большинство тех людей. И для того, чтобы стать альфа, вам обязательно нужно быть в категории бета, которые будут идти за при альфа и э, при альфа будут идти за альфа, для того, чтобы рано или поздно стать вот этим крепким человеком. И теперь, да, вот смотрите, пазл как складывается. Если у вас нету того наставника, если у вас нету того спонсора, если у вас нету того гаранта выживания, тем более, вот видите, вот вы сами написали, что нету, да, то есть, то аналогично следующие 10% ингредиента у вас сразу же отпадают, потому что вы демотивируетесь, да, то есть вы не можете сам себя смотивировать. Я вам даже больше скажу, когда у вас нету наставников, когда у вас нету менторов, и даже когда вы альфа, когда вы э, прям э, человек, у которого большой опыт, да, то есть вы, э, э, и, и у вас нету нужного окружения, это вас тоже будет демотивировать. Вот представьте, да, то есть я 12 лет в сетевом маркетинге, последние 7 лет я развиваюсь исключительно только в онлайне. И если бы у меня последние несколько лет не было человека, от которого я беру пример, которым, за которым бы я следовал. Вот сейчас я прямо под компанией, да, то есть, вот представьте, сейчас я прямо под компанией, и комп... президенты компании, они являются не просто президентами, не просто моими наставниками, но и хорошими моими друзьями, да, то есть, ну, я могу их так назвать, потому что это действительно очень замечательные люди. И вот если бы их не было, не было бы даже той энергии, даже если бы я себя назвал альфа. Возможно, я не альфа, может, я при альфа, а возможно, я альфа. Но э, в любом случае, да, то есть я говорю о том, что если бы не было вот этих 50%, я сейчас в Москве именно из-за того, что в августе месяце... Ну, потому что президенты в Москве, потому что я могу с ними пообщаться, потому что в августе у нас будет бизнес-саммит от, от компании, поэтому, в принципе, я даже на своем уровне, я понимаю вот важность вот этого окружения, да, то есть наставничество, потому что, вот представьте, да, то есть я постоянно привожу вот этот пример, вот а, возьмем а, 5 человек, посерединке это вы, если вас окружают 2 миллионера, то а, с каждой стороны, кто пятый? Кто 5 вот ответьте мне пожалуйста е кто пятый миллионер если э по сторонам 4 миллионера а, а теперь представьте если у вас нет вот этих миллионеров а просто вы даже один не хочется вот палец закручу да то есть я сам себе покажу чтобы вас не оскорблять да то есть э это вот факт да То есть черт побери Да, это что что что за, что за хрень блин это это не жизнь это дерьмо да то есть вот грубо говоря мы сами себе вот показываем вот эту вот этот вот плохую плохую миниатюру потому что вокруг нас нас, мы не обеспечили всем необходимым маринадом да, то есть для того чтобы просолиться, для того чтобы стать правильным огурчиком слышали такую да, то есть а, поговорку, что для того чтобы стать маринованным огурчиком нужно в правильный маринад себя окружить. И, и теперь вот представьте да, то есть, а, и вот, а вот теперь представьте да, то есть если нету правильного окружения, если вы не являетесь альфа, вы уже себя на 60 процентов успеха обрезаете. Я, я провел тысячи консультаций, я ежедневно провожу по несколько консультаций с сетевиками с различных сетевых компаний, да, то есть с различных, с различных, с различных. Вот представьте, я провел тысячи вебинаров, прошло через мое обучение 15 тысяч предпринимателей сетевого маркетинга. И знаете, я провел очень такую тонкую грань, тонкую красную линию, да, то есть которая... Их всех объединяют. Ко мне приходят и говорят, Виктор, научи меня рекрутировать, а, научи меня продавать, научи создавать системы. И знаете, раньше, раньше я был рад, я продавал, я прям махом продавал, вы не представляете. А, запуск за запуском, марафоны за марафонами, если вы знаете меня еще с тех времен, это были ежемесячные какие-то движ, движники такие, которые в принципе, я там что-то, то тренинг, то коуч-группу, то интенсивы, то практику мы продавал. А потом я, знаете, вот так посмотрел со стороны, и я видел, что э, очень маленькое количество людей, которые покупали у меня платное какое-то обучение, они действительно э, внедряли то, что я им давал. А все почему? И вот ко мне на консультации приходит. я понял, я потом со всеми ими начал связываться, и у них начал спрашивать, «Ребят, скажите мне, пожалуйста, вроде бы я практик, я даю все те инструменты, которые работают у вас, почему вы даже не завершили обучение, почему вы не внедрили это все?» И они мне начинают говорить, «Понимаешь, у меня мотивация пропала». Меня никто не поддерживает. Спонсор мне, спонсор мне сказал, не лезь вот в это все. Он меня не поддержит. Он вообще сказал, что я ерундой занимаюсь. Представьте, ко мне приходят даже топ-лидеры. Они платят за мое наставничество там, 50 тысяч рублей. Да, то есть вот 50 тысяч рублей для того, чтобы я с ними месяц-два поработал и внедрил вместе с ними воронку. И был вот такой вот недавно случай. Ко мне пришел топ-лидер, который автобонус получил. Который, в принципе, вышел на достаточно хороший чек. И мы с ней договорились, платеж пополам, да, то есть мы два месяца с ней работаем, она первую часть мне платит сейчас, и вторую часть она мне через месяц платит. И знаете, она мне заплатила первую часть, а вторую часть она сказала, я, наверное, буду уходить с этого бизнеса. Я буду уходить с этого бизнеса. То есть я не хочу продолжать обучение, потому что... Я настолько демотивированный, я не знаю, как вот просто быть, утаживать человек на таком уровне, не получая поддержку на уровне своей команды, на уровне своего наставника-спонсора, она готова уйти, заплатив даже мне такие большие деньги. А что говорить о рядовых дистрибьюторов, которые пришли, заплатили 5 тысяч, 7 тысяч, 10 тысяч за мои курсы, за марафоны, тренинги. И у них не было даже ну, личного со мной соприкосновения, просто видео уроки, домашние задания. И они остаются наедине со своими проблемами, потому что вот нет вот этого ингредиентов 50%. Вот окружения, спонсора-наставник, который готов взять за руку и довести до результата. Потому что это ваша прямая привилегия, как дистрибьютора сетевого маркетинга. Ваша прямая привилегия иметь наставников, дистрибьюторов, которые... Будут готовы вам помочь, потому что ваш успех это их успех, но зачастую вот получается вот такой вот сломанный телефон, который не приводит множество людей к, к результату, потому что вот так вот, вот так вот мы люди, это не, этот бизнес несовершенен, да, то есть потому что здесь есть люди и люди приходят а, и разочаровываются в этом бизнесе.